Всем привет! С вами снова интернет-магазин Водолей. И сегодня мы поговорим с вами о насосных станциях, о их обслуживании. И одна из причин, почему ее нужно обслуживать, это когда ваша насосная станция стала часто включаться. Ну, примерно вот так. Накопления воды в баке нет, насос включается и выключается очень быстро. Причиной таких частых включений является необслуженный гидроаккумулятор, отсутствие в нем воздуха и, соответственно, отсутствие запаса воды. И за счет этого при малом расходе Насос быстро достигает верхнего давления, выключается, а потом резко падает, так как воды нет до минимума и опять включается. Посмотрим на манометр. Включаем насос от сети и сливаем всю воду с насосной станции для того, чтобы проверить состояние гидроаккумулятора и наличие в него воды. Сзади на гидроаккумуляторе на каждом есть крышка для контроля. Там ниппель находится и через него осуществляется накачка и контроль воздуха. Эту крышку откручиваем. Вот там у нас ниппель. Сейчас просто на него нажмем и проверим, если там воздух. Если есть воздух, он просто шипнет. У нас там ничего нету. Но это тоже хорошо. Если оттуда бы пошла вода. Это было значило то, что мембрана лопнула, и полость воды и воздуха смешалась, и оттуда у нас уже просушил фонтанчик с водой. Так как фонтанчика нет, значит просто мембрана заполнила, заполнена водой, и воздуха там вот фактически нет. Сейчас тогда возьмем компрессор автомобильный, подключим его к этому ниппелю, и будем накачивать. Вот ниппель, как должен был работать. Вот эта крышка. На баке откручиваем и нажимаем на ниппелечек вот это бак с воздухом соответственно воздух здесь есть и все с ним хорошо берем обычный автомобильный насос подключаем его к си, -си а на ниппелек обязательное условие этот кран на водоснабжение на конце должен быть открыт иначе воде просто некуда будет уходить и мы будем качать воду и она просто упрется в нее и ничего не сможем мы ну, так включаем давление нарастает и уменьшается мембрана скорее всего приклеилась к корпусу бака Поэтому звук, который происходил, это ее отрывало по бокам. Надеюсь, ее не порвет. Давление сразу наросло, сейчас упало немножко. И наша вода из бака выходит через шланг. Идем посмотрим, что там происходит на шланге. Вот что мы видим. Насос, насос наш компрессор закачивает воздух в бак. И вода, которая в нем была, выходит через шланг, через открытый экран на улицу. Оп, все, видите, в баке вода заканчивается, уже такого интенсивного слива нет. Это уже последние остатки, которые в мембране у нас остались, они вытекают. Поэтому для того, чтобы обслужить бак, обязательно да, нужно выключить насос и оставить открытым кран, для того, чтобы вода могла выходить. Ну вот, вроде все, вода в мембранном баке закончилась, он у нас небольшой, 24 литра. Эти 24 литра сейчас вытекли, и сейчас идет уже непосредственно именно накачка воздуха в сам бак. количество воздуха и закачать наш расширительный бак мы уже снимали об этом видео это зависит от настроек автоматики ссылка на это видео в нашем описании ну вот мы накачали сейчас кран открыт происходит плавное понижение давления кран течет Давление потихоньку падает у нас. Вот, расход идет и давление снижается. Дойдет до давления включения. Ребле произведет включение и накачку воздуха до верхнего давления выключения. Это займет некоторое время, потому что в бак нужно накачать будет порядка 5-6 литров воды. Вот, сейчас внимательно за этим смотрим. Сегодня мы с вами в полевых условиях узнали, как обслужить насосную станцию, проверить давление в бачке и произвести подкачку воздуха, даже не снимая насосную станцию с места установки. Такое, э, такое обслуживание необходимо проводить периодичностью каждые 3-6 месяцев. В нашем случае это был дачный вариант, поэтому обслуживание здесь производится в начале сезона, и насосная станция работает 3-4-5 месяцев, на зиму снимается, сливается, и в начале сезона опять производится Контроль, докачка и эксплуатация на летний сезон. Так что оставайтесь с нами, узнавайте новое. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго. До свидания.